Так, первый день погоды, только приехали, начинаем собирать катамараны, ставить лагерь. Погодка прелестная, холодно. Сборная сборка катамарана чья-то жопа да. Хочешь прикол? что покажи Не увидишь. Сейчас я дома тебя Вот что я обнаружил на монораге, бля сеточка, марля, вот наша паланка с Андрюхой, лежбище, шмуток немерено. Светлана Юрьевна, надо быть активнее. Активнее, активнее. А то как уснешь? Да-то что? Так, второй день нашего похода. Время 2 часа ночи, солнце всходит. Абсолютно не темнеет. и молод. Ух ты! Но мир уже сед головой, как приятно идти вдоль пылающих кленов, Согретых последним теплом. Ночные посиделки. А? Да я вон в камеру. А? Да, 9, 11 по Москве. А так даже час ночи, да, сейчас? Ну, по нашему. По вашему, да? Час ночи! Тундра вовсю цветет. Ч ⁇ По бокам Моя мадушка, Россия, в него водки налила Апельсином закусила не, по дальней деревне подала Ах, висимя ну весь как есть меня Ну, столь его не мучить, доставь ты себя Я там водку налил, куда ты а я те раз, я тебе два, ставь ты себя Подыхай и поглаз, ставь без тебя Я ж тебе постарше буду Тысячу лет не дать не взять Я ж прошу тебя, Иуда, уваженья оказать, ну пей со мною скважину, ну пей со мною тля Ну ты меня жалела, Моя мамушка Россия, чай с дипломом не замминистра пригласила, так у нее и здесь есть блат. Мого синочка, да не спускайте рук, да только вы не очень, а может собьется друг чай. Вон Костя какую рыбину поймал. Ну-ка. Наверное, килограмма полтора-два, да? Да нет, что. Килограмм вытянет, хорошо. Кидаем. Еще пока. У нас уже четыре. Только там ранкоматовый что-то. Давайте уху сварим сегодня на вечер, а? Уху или хотите? Пожарить! У нас уже четыре, рыбки. и Так, мы будем они что-то говорят, не слышно. ЧЕГО? Дозу убирайте Идет активная чистка рыбы складываем в мешок заходу Где мешок? Где мешок? Вот сколько мы за полдня Ну, в А, Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Ловила и чистила, кормила всех Где лук-то? Где? Банка Видишь? Прям банку просто крышку не отворачивает Отверни крышку, крышку просто Банку давайте давай Сначала пишешь легче Я же не вижу жаблю. Давай я буду Так. Для кры. Идет приготовление хариуса давай, давай. на ужин. Это мне налили, бери другое. Мусорная яма для Вот, вот. бери. Вот. да. Я а с одного сковородки. Карюса остался последний мешок. Кончается, да. Аккуратно, аккуратно. Последний 20 килограмм. Сегодняшний мешок Карюса, да, чищенного. Голод настает. Алексей Афанасьевич, можно лицо чуть попроще? Попроще не попроще. Не мешайте, вы меня отвлекаете. Лёша, сезонно, ухо. Я бы еще столько же рыбы туда напихал. У вас в даже не супренс. Я бы там все одному комара из сковородки выгнула. Ну знаешь как? Постоянно. Картошки туда не клали. Пять раз туда рыбу положили. Причем как правило. И на на утро, кубачу, наверное, ложку да. поставили, она стоит на грядке. Вот мы желе получаете Ой, за да. ухо. А я смотрел По телевизору? Свод картошки. Свою рыбу, Ой, свою, да. Слоями, слоями, немножко воды. И как поставили, потом, блин, верить там. Не знаю, я не могу. Это очень много, надо... Так, наверное, сейчас перевели. Экрану, наверное, надо да, Рыба? Блин, рыба все заняты. Рыба Витя, рыба. ты, по-моему, один в том году. Занеси камеру с рыбой, я уже вылезать буду. А икра-то, которая там у тебя была, ты ее... И знаешь что? Сначала ты посоверил, чтобы она отберет. А сколько ты ее разве? Ну давай, давай. Другой что будет? Другой. Другой. Переворачивай, О, молодец. Ну ничего страшного. Олег, ничего страшного. Главное не выкинуть. на это он Массовое, да, так? Да, поймали чуть-чуть да, да. на, на перекус. <свят> В <оба> рыга, а. <свят> на перекус. Где, Гриша, да? С нашим завхозом голодом скоро все да, да. умрем. Видно, видно. Хоть бы грибов поесть жареных. Сейчас. Слушай, С картошечкой. Так, сначала же морковку, да, сыпят? Нет, все вместе кидали. Я днем, кидал все да. вместе, но меня ругали, блин. Нормально, нормально. А, а не вы вот. а заставляли трос, почему? А? а там нули-то, не знаю, Леха отказался. Да. Он с печеньем, так. как кружка. Рыбу меряем мешками. А где кого-то, Давай, что? Командир отказался, имею полное право. Алексей Фонасевич, не скажите по поводу улоба. Рыбалка сегодня не удалась, скажем прямо. Всего два мешка. Какие тнящие эти. Не, ну что? Вот, вот, вот когда я утром встал, каждый заброс была рыбкой. Вот эти целый день так ловили, мы бы уже Дом... подтащнивало бы Дом... вас уже. Вот. Так, а сказать, следующий сказать, бы спина уже выздоровела при что, тебе, чтобы подташнивать, чтоб ты успокоился. Блин. Давай, давай, не спаливай. Угу. А, Опкарился начало, точнее на третий день походил. Вываливай. Андрюха постное щи вари. Посмотри ложечку, я помешиваю здесь. А, так а ты в тетере умел уже. Угу. Щи варить не да. Хоть щец похлебать. Хоть пост а не пище. А жареные рыбы. Без тушенки за поставить не буду. Предуст... Не, не даст тушенку-то на. Не, не положено на обед тушенку. Капусту же. Опять своей колбасой замучиться Копченой. Все режет, велика. I don't know.